Вся хвала принадлежит Аллаху. Его мы воспаляем, просим о помощи и прошении. К Нему прибегаем от нашего собственного сла и скверных деяний. Того, кого Аллах ведет по прямому пути, никто не собьет, а кого Он оставил без прямого руководства, того никто не наставит. Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме единого Аллаха, не имеющегося товарища, и что Мухаммад, его раб и послание, да пребудут над ним и его семьей бесподвижниками благословения Аллаха и многочисленные приветствия. Всевышний Аллах отправил Мухаммада, да благословить его Аллах и да приветствует в качестве милости для миров, на это указывают его слова «Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам». Знание о пророке является второй из трех основ изучения и признания которых обязательно для каждого человека и о котором человека спрашивают в могиле. Учитывая его важность, мы решили создать небольшой фильм. В нем мы поведаем вам о происхождении пророка, его юности, муравей, внешних и внутренних качествах, чудесах, дарованных ему. Наш пророк, саллиллаху алейхи вассалам, Мухаммад принес нур, Озарение от Аллаха, который значит, вывел из тьмы невежества народ к свету, к нуру, к иману, к верею. Коране Аллаху Та'ала говорит, что мы обязаны следовать за ним, что мы должны подчиняться пророку. Аллах говорит в частности в Коране. «Ва аннафикум Расул Аллах. «Знаете, что среди вас есть посланник, мой посланник», — говорит Аллах. В другом аяте говорит, Амлам ярифу разуллахум фахумлахумкирун, неужели они не познали своего Пророка и продолжают отрицать, отвергать его? Поэтому, исходя из этих, познать Аллаху от нас требует Пророка. А как можно познать его? Значит, всем стало необходимым познать Пророка из Его особенностей, из его достоинств присущи только Ему, в отличие от всех людей остальных и даже пророков, ее есть от, отличительные такие, значит, черты характера, его особенности, которые Аллах даровал ему, в отличие от остальных пророков. Почему нам стало необходимо следовать за нашим пророком? Так как Аллах говорит, «Инна Аллаха амар ай Верить в этого посланника Аллах нам приказал, потребовал от нас. Как? Амину биллахи варасуллихи, ванурилля, анзална, улаллаху би матамалу хабир. Амину биллахи варасуляхи, верьте в Аллаха, и его посланника. Ванури ляхи и тот нур, и тот свет, озарение, которому не спасла вместе с нашим Пророком, анзална, который я не спаслал ему, Валлаху би моталу хабир, и Аллах знает на самом деле, что вы вытворяете, что у вас на душе, каким образом вы, значит, ведете по отношению к пророку, саллиллаху алейхи Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует милость Аллаха для всех миров и довод, предъявленный им всем его творением. Он дар Всевышнего для верующих, ибо сказано «Аллах даровал милость верующим, отправив к ним пророка из них самих, который читает им его аяты, очищает их и обучает их писанию и мудрости, хотя прежде они находились в очевидном заблуждении. И тогда наш великий пророк, не умеющий не читать, не писать, и по отношению к нашему пророку, это самый высокий сипат. И не умея не читать, не писать, по сегодняшний день ну, поражаются люди, самые умные люди на Земле, самые великие ученые. Э, таком значит Харкул э, Адат называется чудо чудотворство такие чудеса такие явления Коран описывает которые просто простому человеку даже великому ученому, это невозможные вещи он предсказывал и доказывал после случалось что в Коране наш великий Пророк не спасывал Мухаммад да бога его у Аллах, да приветствует Милость, которую Господь оказал людям и джинам, как верующим из них, так и неверным. Он пришел, чтобы призвать их к Аллаху, вывести из мрака к свету. Всевышний обратился к нему с приказом. «Скажи, о люди, я посланник Аллаха ко всем вам. Ему принадлежит власть над небесами и землей. Нет божества, кроме Него». Он воскрешает и умерщвляет, уверуйте же в Аллаха и Его посланника, неграмотного пророка, который уверовал в Аллаха и Его Слово. Последуйте за Ним, дабы вы последовали прямым путем. Мухаммад, да благословить его Аллах и да приветствует, родился в Мекке в месяце раби ава в понедельник. В год слона, соответствующий 571 году от Рождества Христова. День рождения Мухаммада Благословенного произошли необычные случаи. В эту ночь все идолы, находящиеся в Кабе, падали лицом. У Кураши был самый большой и уважаемый ими идол. Все приходили, посещали каждый год. И вот в этот день они увидели идол упавший. Пытались поднять, но он опять падал. Это повторилось три раза, и вдруг послышался голос. Появился на свет необычный человек. Весь мир словно оживился во второй раз. Поэтому все идолы валятся. Сердца королей, властителей и других дрожат от страха. И именно в эту ночь богос тысячелетний огонь огнепоклонников, который горел около тысячи лет. И еще в Дамаске была долина Самава, которая была мертвой около тысячи лет. И в день рождения благословенного пророка Мухаммада, да его Аллах и приветствует, наполнилась водой. И реки даже текли, выступая из берегов. И вот такие события произошли в эту благословенную ночь после происшествия, а также и другие невиданные события до этого дня происходящие означали, что на свет появился последний и любимый пророк всего человечества Мухаммад Благословенный. Почтение и приветствие ему. День рождения нашего пророка называется Мавлид. Мавлид – перевод с арабского – как рождение, рождаться, время рождения. Поскольку эту ночь появился на свет наш любимый пророк, люди, радующиеся рождению пророка, будут прощены за грехи. В эту ночь считается благими делами читать и узнавать о событиях, о происшествиях, о случаях и о многих чудах в ночь рождения нашего любимого пророка а также слушать читающих или рассказывающих об этом. В этом месте много благого. И сейчас все мусульмане мира празднуют мавлид. И все вспоминают любимого пророка Мухаммада, благословенного почтения и приветствия ему. Мавлидами называется собрание мусульман, проводимое ими для совместного богослужения для изучения жизни и деятельности пророка Мухаммада, да богословить его Аллах и приветствую, выражение радости по поводу его рождения, его восхваления, изучение его чудес и высочайших нравственных качеств с целью подражания ему, а также для изучения ислама в целом. Воистине, чтение, слушание, изложение чудесных событий, связанных с его жизнью и пророческих миссий, является лучшим из богослужений. Пророк и сам любил проводить подобные служения. Такие стихотворные и прочие повествования они также называются молитами. Чтобы люди не забывали о пророке, благочестивые ученые и богословы, рекомендовали временами устраивать специальные собрания мусульман. И для этой цели большие книги, посвященные жизнеописанию сирра пророка, ученые сократили и назвали мавлидами. С этого времени появилась традиция проводить благочестивые мавлиды. Имам Аш-Шафии, да будет доволен им Аллах, сказал, пристанищем для того, кто позвал братьев поверить, в свой дом на Мавлид, приготовив еду, будет рай. Да одарит Аллах всех мусульман искренней любовью к пророку и следованию ему во всем. Аминь.